Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. Сегодня я делаю розочку из атласной ленты. Из ленты я нарезала 10 отрезков длиной 16 сантиметров, А ширина этой ленты 4 сантиметра. И из этих отрезков я делаю лепестки розы. Поворачиваю изнаночной стороной на себя. Складываю ленту на угол таким образом, чтобы вот эти свободные концы были равны 6 см. Теперь опять складываю пополам. Здесь у меня с левой стороны уголочки совпадают. Образована петля. А с правой стороны получается валик. Теперь нижний правый уголок я поднимаю вверх и соединяю с уголочками вот этими. И их я в такое положение зафиксирую огнем. Немножечко оплавлю ленту. И все у меня теперь держится. Вот что получается. Здесь валик. А с этой стороны петелька. Теперь свободным концом я отворачиваю предыдущую петлю, получается еще один уголок, он тупой, и к нему я прикладываю нижний левый уголок. Здесь поправляю отворот. Переворачиваю деталь на нижнюю сторону и вдоль кромки ленты, я срежу лишнюю ленту, вот такие уголки. Срез оплавляю огнем и подклеиваю все слои. Получается вот такой лепесток. еще раз в быстром темпе знак как себе одинаковые концы станоглаз можно определить не обязательно измерять линейкой здесь уголки совпали к ним прикладываю уголок который был справа внизу склеиваю еще раз складываю и совмещаю уголочки, поправляю отворот и связаю лишние. Видите, все очень быстро и просто. И таким образом я делаю 10 лепестков. Теперь я буду соединять 6 лепестков. Кольцо накладываю вот таким образом, видите. И отсюда начинаю шить. Прошиваю так, чтобы все уголки были захвачены. Они проклеены, но на всякий случай нужно сделать таким образом. Все уголочки прошиты. И замыкаю круг. Получается вот такая деталь. Завожу иголку в петельку и стягиваю нитку. Диаметр отверстия 2 сантиметра. Это нижний слой розы. Средняя часть розы состоит из трех лепестков. А здесь я нитку стягиваю очень туго, в центре не должно оставаться отверстием. И из последнего лепестка я делаю серединку. Просто сворачиваю рулетиком этот лепесток. А теперь отступаю от края примерно 2 сантиметра И прошиваю его ниткой. Этот край примерно полтора сантиметра я показываю, но можно и больше срезать. Срез оплавляю огнем и серединка готова. Декорировать розу я буду вот такими листиками. Для их изготовления нужны 4 отрезка длиной 12 сантиметров. А ширина этой ленты 2,5 сантиметра. Эту ленту я складываю вдвое лицевой стороной внутрь. Срезаю угол. И оплавляю срез. А теперь от угла к центру и к следующему уголку обрезаю. Срез оплавить нужно огнем. По основанию прошиваю ниткой и стягиваю нить. Получаются вот такие листики. Для декора я еще буду использовать мелкие тычинки я возьму 12 пар тычинок можно использовать ягодки или что у вас есть и что вам хочется и вся композиция будет крепиться на фетровый диск диаметром 3 сантиметра Сейчас соединю листики между собой. И подклею тычинки. Использую пинцет. Так клей застывает очень быстро. теперь собираю всю композицию вначале я приклею листики и фетровый диск мне так удобнее делать в таком порядке Поставим центральную часть и серединку. Такой розочкой можно украсить повязку для волос, резинку или зажим. А также можно украсить панаву или летнюю шляпу. Такие розочки получились у меня и обязательно получатся у вас. С вами была Ирина. До новых встреч!